Здоровая! Ну? Как ты? Короче говоря, у нас с тобой в преддверии 23 февраля праздника, соответственно от разработчиков проекта мы с тобой ожидаем обновления на Барвих РП, в котором нас с тобой ждут новые тематические квесты, которые я сегодня уже прошел на тестовом сервере и с удовольствием тебе покажу, как их проходить и какие награды мы с тобой за них получим. Но ну, а если ты хочешь забрать 500 тысяч рублей на халяву абсолютно на любом сервере Барвихе РП, то принимай обязательно участие в розыгрыше, который я провожу в каждом своем видеоролике. Все условия отвидишь на своем экране ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи короче говоря у нас с тобой появляется в gps новый тринадцатый пункт сержант отправляемся к нему для всех этих квестов сразу скажу нам с тобой понадобится какая-нибудь быстрая тачка чтобы пройти их как можно быстрее а также внимательно крайне внимательно читать все задания все диалоги которые ты увидишь в этих новых квестах. они тебе реально пригодятся в прохождении здравия желаю курсант у меня к тебе секретные дело, надеюсь, что ты с ним справишься. Недавно у заправки я видел полковника Мышкина за разговором с главой опасной группировки по прозвищу Бульдог. После этого я следил за ним и не раз замечал их вместе, но у меня нет доказательств. Короче говоря, отправляемся с тобой собирать доказательства на полковника Мышкина. Я думаю, фамилия сама говорит за себя. Странно, что он Мышкина, не Крыски. Короче говоря, нас с тобой отправляет на 10 рандомных заправок, и мы должны собрать с тобой с этих заправок записи с скрытых камер Будто нам с тобой и пригодится какая-нибудь быстрая тачка еще лучше все это дело будет проходить на вертолете если конечно он у тебя есть я же с ютуберской админкой довольно быстро пролетел по всем этим 10 заправкам и собрал записи после чего обратно возвращаемся к сержанту на кпп и сдаем первый квест за который он сразу нас с тобой отблагодарит выдаст нам с тобой награду в размере 25 тысяч рублей и ключ от кейса к чау но для первого квеста неплохо сразу же берем с тобой второе задание Пока я смотрю записи, для тебя новое задание. Опроси свидетелей, которые обратились ко мне и знают нужную информацию. И тут же он нам говорит, только слушай их внимательно. Я запрошу у тебя все подробности их рассказов. Поэтому я тебе, как и советовал с самого начала, внимательно читай диалоги и запоминай, что тебе говорят свидетели. Здравствуйте, важная вещь, которую я запомнил. Полковник встречался с мафией всегда во время полдника. Это все, что у меня есть. Спасибо. Привет, я заметил, что полковник всегда приклеивал накладную борлю для маскировки. Надеюсь, это вам поможет. Спасибо. Приветствую. Я слышала, как на переговорах они планировали нападение на военную часть главного входа. Итак, у нас появилась еще кое-какая информация. Обязательно запоминаем ее. И двигаемся к следующему свидетелю. О, смотри, походу еще одним свидетелем был ютубер Каспер Ван. Привет, я знаю, что в доверие полковника можно только через бульдога, выполнив его задание. Спасибо Касперу. И двигаемся дальше. К следующему свидетелю. Здравствуйте, я видел, как бульдог полковнику передавал запрещенную прослушку в виде жучка встроенного в очки. это должно вам помочь раскрыть его. Спасибо огромное, мухичу за такую информацию, мы отправляемся с тобой к следующему свидетелю. Стресс желая я заметил, как злоумышленники что-то говорили о захвате военной техники. Надеюсь, не произойдет ничего плохого, и вы предотвратите это, пока. Мы собрали с тобой, в принципе, абсолютно всю ту информацию, которую только могли собрать с наших свидетелей, и отправляемся обратно к нашему сержанту, к военной части. Тут нас уже поджидает Харкекс который куда-то свалил, ну и сам Каспер также проходит эти загрузки. Задание, хотя недавно он был свидетелем. Довольно странно, не правда ли? Итак, доложи мне информацию, которую ты собрал. Погнали. Что использовал полковник для прикрытия? Он носил накладную городу. Как пронес прослушку полковник? А, жучок в очках. Да, полковник Мышкин встречался с бульдогом, Ммм, Как войти в доверие полковника, выполнить задание бульдога? Что злоумышленники планировали? Нападение на ВЧ с главного входа. А и какая информация о нашей военной технике? Планируется захват военной техники. Спасибо за собранную информацию, она нам пригодится. За старание забери подарок. Он дает нам с тобой снова награду за прохождение второго уже квеста качестве 30 тысяч рублей и 5 икспы. Довольно неплохо. Берем с тобой завязку на третий квест, передает меня всю информацию генералу Гурилеву, до встречи. И отправляемся, получается, к генералу Гурилеву. Ну а тут-то нас с тобой поджидает то самое, в принципе, всем уже привычное, зловещее КД. КД в 20 минут. Вернемся через 20 минут к нашим квестам. Кстати, когда мы с тобой берем эти квесты, они сопровождаются довольно прикольной озвучкой. Для тебя подготовлена секретная операция, тебе нужно войти в доверие полковника Мышкина и главы мафии Бульдога Любым способом без выполнения не возвращайся курсант окей погнали Итак, отправляемся втираться всякими способами в доверие к бульдогу 10 закладок нифига себе короче нам с тобой придется упорно так попотеть собираем с тобой 50 закладок с запрещенными веществами довольно круто и быстро все это дело проходится с ютуберской админкой но что делать без нее конечно же проходить долго и упорно в надежде получить какую-нибудь интересную награду. Наконец-то с большим трудом я закончил собирать все эти закладки, мы с тобой возвращаемся обратно. прошли это задание. Держи награду за помощь. Награду мы с тобой получаем 35 тысяч рублей и ключ от кейса «Джаз дует. Сразу же берем с тобой следующее задание у «Бульдога». Мы планируем нападение на военную часть. У нас есть один шпион в ряду госсотрудников. Выполни мое задание. И сможешь участвовать вместе с нами. Окей. Тебе нужно выкрасть и привезти 5 военных машин с секретной парковки военной части. Можешь взять возле меня Вита для поездки. Так, появляется метка аренды авто. За 250 рублей мы берем с тобой этот Mercedes Vita. И появляется у нас с тобой новая метка. Отправляемся на данную метку за ВЧ. Арендуйте Зил и отвезите его на базу. Здесь же арендуем с тобой ЗИЛ за 0 рублей. Павница ЗИЛ. Ну, грубо говоря, я так понимаю, мы его с тобой украли, поэтому и 0 рублей. И отправляемся уже обратно к бульдогу. И нам с тобой необходимо угнать таких целых пять автомобилей. Короче говоря, затраты уйдут примерно в 120. 250 рублей. Воруем последний пятый грузовик с военной части, отвозим его к бульдогу и наше задание на этом выполнено. Бежим сдавать этот квест. И в награду мы получаем с тобой рулетку старт, с которой нам с тобой выпадает бесполезное золото в размере 40 штук. Тут же берем следующее задание. Да, ну, а ты достаточно себя для с Он будет тебя ждать в но ну, наконец-то, наконец-то мы втерлись в доверие для встречи с полковником Мышкиным. Отправляемся в Барвиху, где мы его и прижмем. А вот он тот самый полковник. «Привет, ты теперь один из нас. Сегодня мы нападем на военную часть главного хода. Ждем тебя в назначенное время». Так, назначенное время будет, наверное, как всегда по КД, да? У нас появляется с тобой метка в нижней части города Барвиха, куда мы, в принципе, и отправляемся. «Это информация. Ты точно неплохо потрудился». Но у меня будет самое важное задание для тебя. Тебе нужно убить всех ОПГ до того, как они начнут захват военной части. Я тебе дам машину. Возвращаемся к нашему генералу. Он дает нам вот такой вот крутой гелик 6 на 6 где мы отправляемся разобраться с полковником Мышкиным и Бульдогом. Вы прибыли на место назначения, уберите бандита. Короче говоря, просто-напросто, я так понял, можно задавить всех бандитов. Либо да. же просто-напросто перестрелять их из-за кусика, который нам выдали. Повезло то, что эти бандиты не стреляют в ответ. Это просто-напросто заспавленный NPC. Гасим с тобой всех бандосов и на этом наше задание, думаю, завершено. Возвращаемся генерал. Вот мы с Тобой и помешали бульдогу и полковнику Мышкину захватить нашу военную часть. Я очень надеялся, что ты справишься с этим опасным заданием. И ты справился держи заслуженную награду. Ура, и награду мы получаем с тобой 40 тысяч рублей. Не густо. У нас форс-мажор! Выяснилось, что с оружейного склада полковник что-то украл и подделал документы. Тебе нужно выяснить, что именно пропало. Тебе поможет наш шифровальщик. Да, и мне казалось, что квесты на этом уже закончились. Но нет, квестов гораздо больше. У появляется новая метка за рынка. Туда мы с тобой и отправляемся. Приветствую. Я лишь могу помочь разгадать шифр, но мне нужно собрать необходимые части кода. Держи элитную машину для поездки. Угу. Привет. Здесь нам с тобой дают Бугатти Дива стоимостью в 200 миллионов рублей жалко не навсегда на которой мы с тобой соответственно отправляемся уже на выч. собираем с тобой по ангару коды и возвращаемся к шифровальщику 18 17 4 то есть короче грубо говоря нам с тобой надо собрать какое-то слово из трех букв каждая буква пронумерована. 18 это у нас с тобой r 17 это у нас с тобой P, 4 у нас с тобой это G. rpg расшифровав коды, отправляемся в очередной раз к генералу горилеву за это задание получаем еще 50 Тут же берем с тобой следующее задание. Последнее задание для тебя. Мне пришла информация, где может быть спрятано украденное РПГ. Оно спрятано за прилавком Макдональдса. Разыщи его. ну наконец-то последнее задание последнее. отправляемся с тобой к старому бу рынку к бывшему моему макдональдсу которым я когда-то владела точнее аренды которая находилась под ним и где-то здесь у нас с тобой спрятаны рпг судя по метке прямо в самом макдональдсе под кассой нажать за прилавком кнопку альт похоже здесь пусто надо найти другой макдональдс метка установлена на карте следуйте по ней короче говоря нам с тобой походу придется перерыть еще несколько макдональдсов барвихи если возможно даже не все что ж там за нога такая интересная нас с тобой ждет мне крайне интересно ведь квест выдались реально довольно жаркими и довольно долгими похоже здесь пусто надо найти другой макдональд и здесь то же самое отправляемся уже к четвертому на очереди макдаку также обыскиваем его и здесь нас ждет с тобой ровно то же самое я надеюсь на пятом макдаке разработчики все-таки решили остановиться но реально утомляет немного вот эти последние задания да не только последние вообще все те задания где надо собирать что-то в огромном количестве 50 закладок как по мне это было крайне скучно теперь под конец то же самое уже пятый макдак мы с тобой обыскиваем чтобы найти рпг нас заставили сегодня покататься абсолютно по всей барвихе по нескольку раз наконец-то задание найти рпг выполнено возвращаемся сдать я надеюсь как он обещал последнее задание этому генералу спасибо за работу ты выполнил долг перед отечеством и теперь я тебе могу доверить рпг в благодарность за твой труд для новых целей и достижений до скорых встреч боец мы с тобой получаем в награду как раз таки тот самый rpg в качестве аксессуара который, я так понимаю мы сможем на себя одеть и носить его но он упал ко мне на ту почту на ту древнюю почту от которой я не помню уже ни пароля никакого доступа не имею к ней просто напросто не могу забрать какие-либо предметы на тестовом сервере которые мне падают в эту почту крайне обидно я очень хотел посмотреть что же это будет за награды но я думаю ты увидишь ее в принципе у других ютуберов но как минимум я тебе показал сегодня прохождение всей этих квестов насколько они тебе понравились оценивай в комментариях ну а я скорее всего пройду все эти квесты еще раз на стриме вместе с тобой уже на своем основном аккаунте на девятом сервере барвиха успенская чтобы наконец-таки забрать этот приз на свою основу увидеть его вообще ну и посмотреть что в дальнейшем мы с ним можем делать было бы конечно прикольно пострелять с рпг на барвихе но я так понимаю это всего-навсего аксессуар и кроме как носить его и красоваться им больше ничего делать мы с ним не сможем как тебе квесты как тебе награды обо всем об этом? Пиши в комментарии. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Ожидаем обнову. Пока.